Хип-хоп — наипрекраснейший жанр музыки, без которого я не могу жить. Да и не только я, но значительная часть людей не знает истории своего любимого жанра. Кто его основал, кто его продвигал, кто делал резкий повороты в его развитии. На связи Тимус, Погнали. Но сначала я хотел бы извиниться за такое долгое невыпускание видео. Просто скоро экзамены, и я был... Короче, ладно. Всем привет, ребят! Я рекомендую вам посетить мой канал на Ютубе. Ссылочка будет в описании, там я снимаю влоги, как я путешествую, куда-нибудь летаю в разные странные города, скетчи, там, где я учу вас, как становиться рэперами, блогерами, модными, популярными и вообще просто крутыми. Даже у меня на канале есть свой Хованский, поэтому я рекомендую вам посмотреть. Я буду вас очень ждать. Ссылка в описании. Чтобы вы не возникали, хип-хоп это субкультура, в которую входит рэп, yeah, диджейнг, граффити, брейкданс, битбокс, кстати, часто люди говорят рэп и хип-хоп, имея в виду одно и то же. Так вот, это не одно и то же. Рэп это вот так вот, типа, когда под читаешь ты. А хип-хоп это субкультура. А вот зародилась она в 1973 году в черных кварталах Бронкса. Это на севере Нью-Йорка. Хип-хоп развивался на улицах Нью-Йорка как сочетание четырех направлений. мс, диджей, граффити, танец. Но эти жанры не развивались поодиночке. На вечеринках ямайские диджеи сочетали диджейнг и эмсиинг. Накладывая на скетчированную музыку речитатив. И, наверное, есть такие люди, которые любят такие штуки, типа... Такие, типа... пока Так вот, это называется скретчи. Скретчи. Типа такие на пластинках. Пока-пока так Шеди любит делать, типа, тики-тики-тики. Ммм, только ртом, ну, неважно. По-настоящему тоже. Впервые этот метод создания треков использовал диджей Кул Хёрк. Появление самого жанра хип-хоп считает выпусканием первой в истории рэп-композиции Рэперс Ди В 80-х хип-хоп разветвлялся разными способами, но в хип-хопе есть... а. В 80-х хип-хоп разными способами разветвлялся, но в хип-хопе есть несколько поджанров. Old school, new school, политический хип-хоп, альтернативный хип-хоп, гангстерэп, джифанг и другие. Old school это самая первая разновидность хип-хопа, появился со времен рэперс Дилай. Этот жанр отличается от других достаточно упрощенным речитативом. Большинство строк занимает одинаковое время там, ну в общем, вот примеры олдскульного хип-хопа. News cool это сочетание сэмплера и драм-машины появился достаточно поздно и вообще он, в принципе, мне он не очень нравится, так что, в общем, вот примеры. <музыка> Политический хип-хоп это что-то. Умные, что ли, в которых поднимаются разные социальные проблемы, всякие там имеют философский смысл. Одни исполнители политического рэпа часто призывают к антисоциальной деятельности, других к объединению общества перед лицом угроз изнутри и извне. Короче, что-то мне вот тоже вон, может звучить прикольно, но не знаю. Вот пример. Yeah, the rhythm, the Ты ду... Что, даун, что ли? Альтернативный хип-хоп — это что-то смешанное между всеми жанрами. А мой любимый поджанр это гангстер-рэп. Который основал T в 1982 году. А первая композицией этого поджанра стал трек I.S.T. «Cold Wind Madness». Так, гангстеры посвящены в основном от тяжелой жизни of Wail Niggas в гетто, включающие в себя уличные хулиганства, грабеж, торговли наркотиками. Короче, там. Э, -э, э, в смысле? Блин, электричество отключили по ходу. Чего он заряжаться перестал? Капец. Ладно, я быстро. А g как жанр музыки, появился в экспериментах калифорнийских рэперов. В целом g можно писать как сочетание пифанковой мелодии и глубоких фанковых басов с синтезаторским наполнением. Основателем этого направления я считаю доктора Дре, Ну, в смысле, много кто даже так считает, ну, просто есть какие-то там другие версии. Дре, который в 92-м году, кстати, год, событий GTA San ну, не В 92-м году выпустил свой сольный альбом The Chronic, который стал трижды платиновым. А вы вот что насчет нас? Хип-хоп-музыка проникла в СССР в 80-х годах. Да, достаточно рано. Изначально он существовал только в мелких районах, но уже в начале нулевых хип-хоп приобрел популярность среди молодых танцоров. Высокую популярность. Нифига себе большой. Со временем появлялась все больше информации об этом молодом, но дерзком... ...жанре. Хип-хопом чуть не сказал. И хип-хоп стал одним из самых популярных направлений в... И хип-хоп стал одним из самых популярных музыкальных направлений. И уже в десятых годах это движение владеет популярностью во всей России. Ну, в общем-то, все. И я знаю то, что вот в этом посте, типа, пишите вот свои идеи. Кто наберет больше лайков, того я и сниму. Победил комментарий, первый комментарий, который, типа, сними про то, как появился YouTube. Но, но это будет не так интересно, мне кажется, потому что, ну вот я вам назову имена. Ну вот могу сказать то, что YouTube сначала задумался, как стать знакомств через видео. Ну и все, в принципе, что-то еще рассказывать. Тем более, такие видео уже есть. Если ты узнал что-то новое из этого видео и тебе было интересно, то сделай так, что изображение большого пальца вверх стало синей под этим видео. Ну а так, спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.